Друзья, всем привет! С вами снова Денис и канал Поехал по кухне. Хочу поделиться с вами сегодня рецептом. Называется он, я думаю, его можно назвать «Селедочка под елочку». Почему именно так? Потому что этот, эту селедку вам надо будет делать не раньше и не позже 29 декабря. Вам надо будет пару дней, чтобы она постояла и она будет идеальная к подаче на новогодний стол. Итак, приступим. Нам понадобится одна селедка. Я ее уже почистил. Ее нужно очистить от костей обязательно, потому что с костями это блюдо не будет хорошим, скажем так. Она у нас с икрой. Икру мы не, не, не разрезали, оставили целую. Далее нам понадобится Лимон, лук, лук я уже порезал, вам видно. Крупный перец, черный и душистый. Крупный, я имею в виду крупного помола. Он должен, вот я вам сейчас попытаюсь показать, вам будет видно. Мы его раздрабливаем, но не, но не в порошок. Очень важно, не целый. Потому что целый, он не сможет отдать все свои вкусы за этот период. И также нам не интересен полностью молотый в порошок перец. Нужна крупная фракция. Вот таким образом. И нам понадобится еще две вот таких баночки. Эти баночки обычно в них продаются в мидии. Вы в них можете и селедку купить. Кальмары видел, морепродукты. В общем, такие две баночки. На такую банку по рецепту помещается ровно половина селедки. Ну и по рецепту нам понадобится домашнее масло, обязательно домашнее похучее масло. Ни в коем случае не рафинированное, не оливковое, оно не подходит к этому рецепту. Селедка должна пропитаться именно домашним маслом. Итак, приступим. Берем сначала нашу банку. На дно добавляем перец. Далее на дно добавляем лук. Теперь берем нашу селедку, режем вот на такие части, И укладываем нашу банку. Точно так же, как она уложена, когда вы ее покупаете в магазинах. Видите, она аккуратненько сложена в баночке. Вот таким же образом ваша задача будет положить. Так, теперь берем еще раз лук. Чуть-чуть чуть-чуть лука у нас осталось три кусочка мы выкладываем их ровно берем наш перец еще еще чуть-чуть перца сверху опять лук Берем наш лимон, нам понадобится его цедра. Терочкой аккуратненько натираем сверху лимона. Немного. Если по чайной ложке мерить, то, наверное, это будет цедры ровно на кончике чайной ложки горочка. Вот таким образом. Слой перец, лук, селедка, опять лук, опять селедка, сверху лук и цедрой мы это все притрусили. Сейчас заливаем это все подсолнечным маслом сверху. Цедра наша сейчас начнет уходить вниз вместе с маслом. Масла немного надо в таком случае. Закрываем нашу селедочку крышкой. Плотно закрываем, закручиваем. И у нас могут образоваться э э э завоздушенности. Они очень легко убираются. Просто вот поворачивайте банку как удобно и наблюдайте за пузырьками, чтобы они уходили вверх. Постарайтесь, чтобы их не осталось. Весь воздух должен... Уйти вверх. Вот такая красивая селедочка у нас получилась. Поверьте, она очень вкусная. Цедра лимона подчеркнет, знаете, как вот художник, тонко-тонко подчеркнет вкус самой селедки. Даст такую некую кислинку приятную. Поверьте, это очень крутая селедка. И, ну... По себе могу сказать, мне одной баночки мало, потому что она тает во рту. Почему я прошу 29 декабря ее делать? И пару дней нужно постоять, чтобы она была идеальна, чтобы лучок был идеальный, чтобы он не был слишком мягкий, чтобы он э, в то же время имел некую жесткость Далее вы спокойно можете на новогодний стол в селедочницу разложить при... при... Добавить этого же лука, который который здесь внутри находится. И сверху просто притрусите, чуть-чуть подчеркните э, укропом зеленым, свежим. И все. Думаю, она разлетится до того, как вы начнете встречать Новый год. Все, всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментируйте, очень важно. Мне нужна обратная связь. Все, всем пока.